Пресс-конференция на тему «Предложения от молодежи власти по преодолению стереотипов между регионами». Активисты расскажут о целях проекта и озвучат свои предложения, которые они подготовили и уже направили в профильные министерства и городские светы всех городов. Спикеры Иван Кукушкин – активист, Маша Костромицкая – активист общественной организации «Элса», Ярослав Ланецкий – глава Харьковского областного студенческого совета – Дадяль Екатерина Мутазаки, студенческий совет ХАРП хар, РИНАДУ. Расскажите. Микрон не трогайте. Добрый день, меня зовут Ярсал Банецкий. Я хочу немного рассказать про молодежную организацию «Молодежная альтернатива». Это организация, которая существует в Украине уже более 20 лет. Она занимается организацией стажировок для студентов в местного самоуправления и студентов для стажировки в парламенте. Это та организация, которая дает, по сути, возможности студентам реализовать свои возможности и посетить разного рода стажировки и тренинги. Как раз в рамках этого проекта Студенты Харькова, составили 35 человек, присутствовали на Западной Украине. Цель этого проекта была исследовать ту ситуацию, насколько действительно у нас есть стереотипы в общественной среде и среде молодежи. Мы, студенты, посетили такие города, как Волынь, Уцк, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие города Западной Украины. Там мы общались с представителями других регионов, и что самое интересное, те стереотипы и те мнения, которые гуляют у нас посредством массовой информации, они не являются правдой, поскольку никакого негативного отношения по отношению к тем людям, которые разговаривают, на, например, на русском языке либо на украинском, нет. Те люди, которые участвовали в рамках этого проекта, они свободно общались, они спокойно понимали друг друга. Они э, общались на весьма интересные темы, проводили тренинги общие, э, были привлечены э, органы местного самоуправления и органы государственной власти, э, когда обсуждали те вопросы, которые действительно волновали общественность и волновали органы государственной власти. Э, те вопросы, которые действительно э, требовали э, очень... Э, хорошее вмещательство молодежи и их взгляд, это все в рамках молодежной альтернативы мы могли рассмотреть и внести свои предложения. Среди таких предложений было такое, как привлечение молодежи к формированию и реализации региональной и государственной молодежной политики. Кстати, сейчас вот, 2 ноября в Киеве проходит рассмотрение но формата молодежной государственной политики будут приглашены все молодежные и общественные активисты. Все могут подать заявки и принять в этом участие. Спасибо, дальше передаю. Я, пожалуйста, Маша. Дякую. Море, ну, я студентка 4-го курса национально-юридичного института имени Ярослава Дмитрога. Хочу поделиться с вами своими отражениями. Воно проходило нас в Харьковской ради раді. Також були, як завершив Ярослав, ну, много таких экскурсий до інших мест. И знаете знаєте, ну, поспілкувавшись з іншими естерами, э, дійсно розумієш і э, трошки э, дізнаєшся більшого э, про ставлення молоді та ставлення органів державної влади, органів за цього самоврядування э, до режима так до молодежной активности студентов, які которые принимали участие стажуман и посплакувавшись, очень ну, наглядно выявляется таке обережне ставлення к молоді. и, бо действительно Недавно, такі такие события 2013 года, они дали понять, что молодь является именно тем джерелом общественных изменений, тем джерелом суспільних изменений, который может что-то делать краще. На жаль, молодь, яка є сейчас, этого не понимает. До конца этого не понимает. И эти они помогают... Активізувати свою громадянську позицію та бути активним не тільки коли там щось в тебе порушуються, твої права там чи урізають стипендії або підвищують там проїзд, це навчає бути активним кожного дня і робити зміни не з гіршого, на як було, а з того, що є, на навпаки на краще. От. і тому ця молодіжна альтернатива, це стажування від молодіжної альтернативи, вони ну, допомагають бути быть активными каждого дня, задавать себе вопросы и находить на них ответы, потому что, действительно, як как показала явка на выборах, как показала, ну, багато много чиновников. дуже велика очень большая проблема в таком суспільному негерезме среди молодежи. Ну, благодарю, что есть такая стажировка и стажование, поэтому я довольна. Раньше. Спасибо. Для начала я бы хотел рассказать о проекте «Едни Сюризнамонити». Эта программа позволяет молодым студентам своими глазами увидеть другие регионы Украины и разрушить стереотипы, которые существуют в обществе. Нужно понимать, что не у каждого человека есть стереотипы, эти стереотипы, но мы их слышим и реагируем на них каждый день. Как раз молодежь это та аудитория, которая может изменить ситуацию со стереотипами. Через медиа и интернет мы слышим про совок, бендеровцев, латников. И это очень неприятно на самом деле. Такими средствами нас разделяют. Как раз вот через такие методы влияют на мнение общества. Для чего существуют эти стереотипы? Прежде всего, это манипуляция нами и мнением общественности. Некоторые политики очень часто спекулируют на этом и для того, чтобы заострить какую-либо ситуацию в городе или в обществе. Главным стереотипом, который я считаю, это разделение Украины на восточную и западную часть. Хорошим примером можно назвать Северную и Южную Корею, где людей искусственно противоставляют друг другу. Нет западной Украины и восточной, есть запад и восток Украины. И нам нужно не забывать об этом. Проект Еднису Резинамонити также помогает молодежи познавать инновации других городов. Например, в Черновцах, что меня удивило, это... Система голосовых оповещений, остановок и достопримечательностей в автобусах на английском и украинских языках. Также, что мне понравилось, это открытый бюджет черновцов, где можно зайти и посмотреть, сколько средств было выделено и потрачено на какую-либо школу или детский сад. Также хотелось бы сказать по поводу стажировок молодежи, в органов местного самоуправления. Я считаю, что молодежная альтернатива движется в правильном направлении, так как нашему обществу нужны молодые умы, которые не думают чужими мыслями и стереотипами, а которые имеют уже свою точку зрения развития общества и государства. Но на одних идеях далеко не уплывешь, поэтому без опыта работать с людьми, с документооборотом, это очень тяжело. И как раз вот такие проекты помогают нам стать на одну ступеньку ближе к реализации своих проектов и становлению нас как молодых управленцев. Хотелось бы поблагодарить команду Молодежной альтернативы» за такие проекты. Спасибо. Спасибо. Хотела бы также сказать спасибо организации «Молодежная альтернатива» за такую возможность, которую она дает студентам. Я также участвовала, принимала участие в проекте «Я внесу рязноманития». Я отмечала вместо Рима. Мы самыми навразили те, насколько идет взаимодействие между органами влади и гражданскими активистами. Наскільки немає никаких у них Скажем, в думках різниці и в диях, они все сосредоточены на одном, Чтобы, например, район нас, в район, что они насколько піклуються про него, в них насколько дезермина дия щодо его развития. Вот это, что самая фраза, сколько. Хотелось бы так, чтобы у нас было в Харьковской области, так, в районах так, чтобы так было. И вот мы, насколько задовольны самым патисткам, что дякую. Спасибо. Пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Хотелось бы узнать, задать как можно принять участие в такой программе стажировки. То есть это для каких-то конкретных студентов, для каких-то вузов или специальностей. А, как происходит отбор? В этих поездках и стажировках могут принять участие абсолютно любые студенты. Вся информация о стажировках, о поездках, она размещается в социальных сетях. Есть соответствующие плакаты, которые размещаются во всех высших учебных заведениях города Харькова. Также можно с этим всем ознакомиться в тех пабликах соцсетей, которые занимаются развитием синистского самоуправления и другие организации, которые занимаются развитием активности молодежи. Кого туда берут? Тогда берут в основном тех ребят, тех людей, которые проявляют свою общественную активность, которые вносят какие-то изменения и пытаются сделать жизнь молодежи и общества лучше. Хотя все касается равные условия. Например, могут брать как активных ребят, которые проявляют свою активность, и ребята, которые только стремятся к этому, поскольку нужно, если есть энтузиазм, его нужно развивать и давать возможность развиваться ребятам, которые это проживают когда долго длиться стажировка? А, стажировки в этом году длились 4 месяца. В следующем году этот формат стажировок планируется увеличить до 5-6 месяцев. Это еще формат будет утвержден в конце ноября. И сейчас соответствующая информация будет размещена уже очень скоро. А, какие условия? Вот, например, это хотел средства героин, едет на западную Украину, чтобы там как-то интегрироваться, <соценно> не знаю. И стажировка? В основном стажировки, которые программа стенд для уровня веселого саморедования, они предусмотрены стажировки на местах. То есть, если нет, он либо в Харьковской городской совет либо в районные советы. Примерно стажировки у нас в, Харьков, или в Харьковском районном совете. Но при этом все, студенты, которые проходят стажировки, они ездят на тренинги в Киеве по написанию нормативно правовых актов, тренинги по анализу бюджетов и тому подобное. К тому же, в рамках же этой программы, этой, этой общественной организации, студенты научились писать нормативно-правовые акты, и была выдана соответствующая сборка нормативно-правовых актов. И была передана как рекомендация новым территориальным громадам, которые были утворены согласно закону Украины про дополнительный объект территориальных громад для принятия соответствующих положений. Акции -тренинги. тренинги правовые сертифицированные тренинги, тренеры из Национальной академии госуправления, из разных общественных организаций, из комитета выборцев Украины и тому подобное. То есть эти все люди являются компетентными и у них есть соответствующие сертификаты. Да, это действительно было направлено от организаторов э, этих всех стажировок э, и поездок. Э, это был целый ряд перечней предложений, э, было направлено для рассмотрения. Э, некоторые городские власти уже приняли рассмотрение и сказали, что они действительно будут принимать эти предложения. Это э, среди таких предложений было как вовлечение молодежи в разработку концепции молодежной политики. Э, и вообще политики региона. А поскольку мы понимаем, что многие люди реагируют на то, что падает нам из телевидения, но не проводится информационная кампания для того, чтобы люди имели возможность знакомиться, действительно ли так, действительно ли проводится такая политика, которую нам рассказывают в средствах массовой информации. То есть именно основная цель и задание это было на коммуникацию, то есть каким образом нужно наладить коммуникацию с молодежью, с общественностью, для того, чтобы этих стереотипов не возникало абсолютно. А по вашему это может быть? Конкретно я считаю, что Необходимо, во-первых, заводить эффективную работу в одном местном а именно в профильных департаментах, которые этим должны заниматься, и есть тех служб. Во-вторых, нужно стимулировать и способствовать развитию общественных организаций, которые занимаются по данному направлению. Примерно, такая ситуация в многих регионах Украины, те социальные службы, они просто являются де юр, де факт они не работают. Те же в сельских советах есть определенные социальные службы социальное сопровождение семей. Есть начальник этого отдела, есть бухгалты, есть берут определенного человека, который просто приходит и говорит, здравствуйте, я тут должен сопровождать вашу семью. поэтому ну сопровождайте. Он говорит, а что я должен делать? То есть люди некомпетентные, и это все не развивается не контролируется. Хотя деньги на это все выкидаются. Скажите, пожалуйста, кто, как вы считаете, вы мог бы взяться за это и делать? Участь на компетентных людей? Я считаю, что э, эти, эти вовлечения людей необходимо проводить на конкурсной основе. Э, то есть должен проводиться открытый конкурс, э, должно быть соответствующее объявление, что проводится набор таких-таких сотрудников по такому э, направлению. Э, Заявления э, и свои резюме могут подавать все. Э, то есть положение даже про конкурс должно проходить а, таким образом, чтобы все могли принять участие, независимо от того, имеют они опыт работы, либо не имеют. А, поскольку бывает такая ситуация, что если, там, человек имеет опыт работы, и он компетентный. Но бывает также есть люди, которые имеют опыт работы, например, те же сельсоветы, человек, он как бы работает, он имеет опыт работы, но он не является компетентным, поскольку он приходит и говорит, а что мне нужно делать. Есть те же молодежные активисты, которые проходили тренинги, занимаются активной общественной деятельностью. И Они являются комбинентами, но у них нет опыта работы, и они уже по именно по ложу, не могут принять участие в этом конкурсе. Вы считаете, что такие модели есть, да, которые... Я считаю, что... которые не будут участвовать, которые будут участвовать? Скажите, пожалуйста, до того, как вы поехали вот по городам Запада, Украины, у вас действительно были стереотипы по поводу различности, различности регионов? Скажу конкретно по себе, у меня не было этих различий, поскольку я сам из Центрального региона э, и очень часто путешествовал. Э, да, до этого момента, пока я не начал путешествовать по Украине, не начал общаться с людьми непосредственно, у меня определенные стереотипы были. То есть там, э, к примеру, э, ненавидеть людей, которые разговаривают на русском, а те, там те, которые на украинском. Э, да, действительно, такие стереотипы были, но со временем эти стереотипы у меня пропали. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, вопрос ко всем? Mm -hmm. Вот вы прекрасно понимаете, что результат выборов это низкая активность молодежи. В принципе, как вы считаете, как вы находитесь в среде, как нужно воздействовать на молодежь, только не общим с вами поставить сидеть, а действительно инструментами, чтобы доносить до них, по крайней мере, желание прийти и сделать выбор. подумайте о своем будущем, по крайней мере, на лет? Mm -hmm. yeah. uh, ну, насправді, підвищити активність молоді, от, ну, таке питання наразі дуже актуальне, і от, де не побачиш, там, тренінги, там, семінари, підвищення активізації молоді для участі, тобто, такі дуже е, складні назви, так, загальні слова, початку, ну, получается, що е, дуже загальні слова. Насправді, мені здається, що активизувати, Молодь, ну може тільки сама молодь, тільки саме активні молодь та неурядові організації. От, тільки оці а, дві ланки неурядові організації та от, ми, например. Вважаю, що активизацию молоді. Не, не треба займатися органом державної влади або органом місцевого потому бо на моє особисте переконання, це буде мати якісь політичний підтекст. Це має займатися е, ну, тільки неурядовый сектор. А, а як це розповсюджувати? Я вважаю, що першою ранкою має стати е, справжнє, е, ну справжнє. Е, загалом е, студентське самоврядування. Все начинается с того, когда активность проявляется на уровне студенческого сената, парламента, где каждый студент может высловливать свою думку и быть уверенным, что она будет почута. У нас есть, ну, дуже очень чудовое законодательство, но, ну, в некоторых университетах оно, не то, что не мне ну, бы Тому я думаю, що багато хто вже задав собі питання, коли людина вже задає питання, вона як рефлексує і тому я думаю, багато вже таких вузів які, та студентів, які вже хочуть якихось якісних змін, а не просто того, щоб все було, як було. От. І тому я думаю, що активізувати молодь може організації громадські, молодь та через студентське самоврядування. Я как спрошу, как? Понятно, что, mm -hmm. да, не припас... как? Иван, прошу. Не да, знаю, это очень сложный вопрос. На него надо ответить. Да, я Сейчас. уже думал, на протяжении не одного даже месяца, да, уже полгода, думаю, это очень реально сложно. Что делать, как? Вопрос. Сначала нужно, я думаю, через тоже, опять же, громадские организации сплотить молодежь. То есть развить в них такие а, навыки, как там тимбилдинг, то есть работа в команде, и тогда может быть уже через проекты, как Единицу, Ризноманити, а, возможно, я не знаю, объединение. Это реально очень тяжелый вопрос. Ваше мнение? Моя думка такая, что позже на усведомощение элементом государства и будувания что ничего не случилось. Потребно а, самому усвідомлювати, что мы сами делаем свою историю, мы строим свою государство. Мы отвечаем за последствия. Пока не будет самоусвідомления, мы вышли к чему-то. Но, как вариант, как сказал вам, организации молодежные и общественные организации очень дипломатические. Мы тогда не организовали тренинги для какого-то узкого количества студентов, для всех тренинг по отсутствию безответственности по, -по любви к своей стране да, даже не любой к своей стране к ответственности за свое будущее потому что студенту нам 5-6 лет да, потом он уже молодой специалист а это самая активная часть можно я да, конечно. Да, да, я да, хочу добавить, у нас такая ситуация, почему молодежь не активна, почему люди не ходят на выборы. Ситуация стоит таким образом, что органы государственного и местного собрания не контактируют в основном с общественностью. Вы да. а не надо контактировать? Надо. Если, если они просто будут проводить встречи с той же молодежью, с людьми, которые их выбирали, это будет повышаться уровень доверия. Помимо этого. Таким образом можно активизировать молодых избирателей. Необходимо провести цикл тренингов это и встреч, которые будут рассказывать, что действительно молодежь и ваш голос действительно является важным. То есть, что голосование – это тот метод проявления активности и непосредственно участия в управлении государством и городом, которые мы можем реализовать и делегировать те полномочия. То есть нужно рассказать, какие полномочия есть в органах местного самоуправления и в органах государственной власти. Поскольку даже когда мы видим билборды на местные выборы, пишут про мобилизацию, отменим налоги и тому подобное, это не компетенция органов местного самоуправления. Люди этого не знают. Хорошо, вы когда можете? Можно я еще добавлю. Я имела в виду, что нужно настроить диалог между органами местного самоуправления в этом контексте и всей этой как бы, активной и неактивной молодежью. То есть органы местного самоуправления должны быть готовы открыть двери на сессию, а эта активная молодежь, которая знает, что у нее есть такое право прийти на сессию и как бы, заслушать и порядок к то есть она должна быть готова туда прийти. Нужно подготовить как бы, две платформы для этого. А, ну, а, соответственно, э, как вот повысить ак э, активизацию молодежной всей этой э, политики? Я считаю, что если один раз, э, на самом деле у нас проблема в том, что люди просто не знают своих прав, если один раз показать э, людям какой-то определенный правовой механизм, что вот так вот можно и так нужно, и что это работает, допустим, собраться... И пойти на ту же сессию и, и сказать, ну вот это не то, что там перед вами закроют двери или там какие-то вот, преодолеть стереотипы по сути низкой правовой культуры. Вот в этом мне тоже кажется проблема. Просто показать какой-то определенный механизм, который работает и когда получится результат, мы почувствуем силу. Молодежь, студенты, когда у э -э, нас будет большинство и, соответственно, состоятся честные выборы в студенческий сенат, э -э, мы почувствуем, что... Закон будет работать и что? Вы вы можете, не человека. один раз, скажем, один раз показать. Да, не один раз, скажем, раз раз десять. Да? Скажите, хорошо, вы готовы, скажем, в своих организациях сотрудничать с, с активистами, которые распространяют социальную правовую информацию, которая обучает вот, плакаты, например, лаконичные какие-то, какие-то листовки, раздавашки. Вам это интересно или это, это тоже невоспринимаемо? Я могу сказать, поскольку я являюсь главой Харьковского совета, мы распространяем подобные материалы, делаем соответствующие посты в наших социальных сетях. И помимо этого мы сотрудничаем и готовы сотрудничать с теми организациями, которые придут к нам на встречу, и мы готовы идти на встречу и развивать активность ребят. То есть мы в этом заинтересованы, мы в этом направлении работаем. Понятно. хорошо, тогда будем будете сотрудничать, потому что у нас такое возможность. Очень приятно, что вы пришли. Мне угу. Спасибо, спасибо, Спасибо. спасибо.